С вами интернет-магазин Sport Extreme B bike меня зовут Юлия, мы продолжаем наши обзоры про аксессуары для велосипедов. И перед вами представлена сумка немецкого бренда XLC, называется модель S45. Очень удобная сумка, называется она подрамная, цепляется она между двумя трубами вашей рамы. У нее очень много плюсов. Первый плюс, у нее все прорезиненные швы и все прорезиненные замки. Поэтому, когда, например, пойдет дождь или на улице будет влажно, все ваши вещи, которые будут лежать в сумке, останутся сухими и невредимыми. Что еще из плюсов этой сумки? У нее очень... Плотный материал использован, 650 дэн. она не промокаемая непромокаемая, отталкиваемая в... Есть основной карман, он достаточно крупный, туда поместятся все мелкие вещи, которые вам нужны в дороге, а также ваши личные вещи. Она открывается практически полностью, поэтому доступ к вещам есть даже во время езды. Карманов никаких... Отсека внутри нет, просто есть основной большой кармашек. Кроме большого отделения, есть еще внешний карман на замке, куда поместятся какие-то еще мелкие вещи, которые вам необходимы. Тоже отсеков никаких нет, основной карманчик. Все крепления сделаны с помощью липучки. Вы можете регулировать на любой объем э, трубы вашей рамы по бокам сумочки есть светоотражающие элементы которые помогут увеличить безопасность и видимость вас на дороге заходите к нам на сайт выбирайте аксессуары которые подходят целям вашего катания www.com а на нашем канале вы сможете следить за новыми обзорами поэтому подписывайтесь